О, гуси. Боже, гуси. -мо. Я их боюсь. О. Саша, они кусаются. Да я их сейчас сам упушу. Да Саша, они кусаются. О, блядь, напугали.